Итак, для того, чтобы установить крипто-кошелек SCF Token Wallet на свой смартфон, переходим по специальной ссылке, которая подходит как для владельцев iPhone, так и для владельцев Android. Итак, переходим по ссылке. Нас перебрасывает на сайт и нажимаем кнопочку Download. Установить. Сейчас происходит установка данного приложения. И мы это можем наблюдать у себя на рабочем столе нашего смартфона. Значит, ждем. Так, приложение установилось. Значит, для владельцев iPhone, когда вы сразу после установки приложения откроете его, будет выскочит вот такая надпись «Ненадежный корпоративный разработчик». Для того, чтобы это устранить, заходим в «Настройки» далее в основные далее опускаемся в самый низ четвертая кнопка снизу управление устройством заходим и будет написано э, вот это вуча в скобках china технологии и т.д. Э, нажимаем туда и здесь нажимаем доверять доверять и еще раз доверять все можем возвращаться назад Окей, okay, идем теперь в приложение, открываем. Запускаем приложение, разрешаем на отправку уведомлений. Вверху справа, вверху справа, нажимаем на вот эти иероглифы и меняем кнопочку на English. Меняем на English и изменили. Далее, после того, как э, изменили язык, нажимаем кнопочку «Регистр». Первое, выбираем страну, на которую вы будете регистрироваться, на которую будете отправлять смс на номер телефона. Значит, в моем случае я выбираю Ukraine. Украин, вот она Ukraine. Как вы видите, плюс 38.0 уже прописано здесь. Выбираем Ukraine, плюс 38.0 уже прописано. Эээ, дальше. Здесь нам необходимо придумать себе свой логин. Свой логин для входа в криптокошелек. Значит, придумаем логин. Инвестор, например, 888. Э -э, маленькая особенность. Логин дол должен содержать и буквы, и Цифры. Как минимум, одну цифру должен логин содержать. Поэтому имейте в виду. Далее, после того, как вы прописали логин, э, вписываем свой номер телефона, на который мы будем э, регистрироваться. Э, значит, плюс 38.0 уже автоматически при выборе страны прописано. Далее мы пишем остальные цифры. 63... Так, номер мы прописали и нажимаем кнопочку Get Validation Code. Э -э, выскакивает окно, с, не, э -э, и нам здесь необходимо ввести капчу, вот эти цифры. Или буквы, возможно, будут у вас. Есть, нажимаем Confirm. Есть, и пошел отсчет времени, секунды справа пошла смс, она уже пришла, сейчас я ее уведу, ниже вводим смс, код, который пришел на телефон наш, так, 076540, есть, далее, сейчас рекомендую всем взять блокнот, ручку для того, чтобы записывать свои логины, свои пароли, по окончанию регистрации, у вас должно быть три пароля Пароль логина, found паспорт и валет паспорт Очень важно, запишите все свои пароли Значит, сейчас, после того, как вы ввели смс Придумываем первый пароль Он называется пароль логина Пароль для входа в крипто кошелек Это первый пароль пароль логина пароль должен содержать все пароли они должны отличаться друг от друга и содержать как большие буквы так и маленькие буквы и обязательно цифры все пароли от 8 символов делаем я сейчас остановлю запись экрана для того чтобы ввести пароль после того как вы увидели первый пароль пароль логина здесь вы прописываете please enter the invasion code Здесь вы прописываете код того человека, который вам, вас приглашает в этот бизнес, который вам рассказал о данной возможности, о возможности SCF Token Wallet. Вы должны прописать его инвайт-код, его логин. И вы закрепитесь за этим человеком, он будет являться вашим спонсором. Мой логин если вы регистрируетесь под меня, если я вам дал информацию, вы вводите мой логин, который называется Cardinal01. То есть, если я вам дал информацию, значит, вы можете вводить мой логин Cardinal01. Если же кто-то другой вам дал информацию об этой возможности, он или уже вам прислал данный код вместе с ссылкой для регистрации. Или спросите у этого человека, чтобы он вам прислал, прислал свой инвайт-код. После того, как вы прописали инвайт-код, вы вводите второй пароль, found password, и обязательно записывайте, обязательно записывайте этот пароль. Итак, значит, мы придумали второй пароль, found password, записали его себе, после этого нажимаем кнопочку регистр. Успешно. Успешная регистрация. Дальше мы нажимаем на кнопку «Cred Wallet». Сейчас мы будем создавать сам кошелек. И нам предлагает создание кошелька, эфира кошелька, Ethereum Wallet или Bitcoin Wallet. Если вы планируете держать на кошельке биткоин, нажимаете сразу же «Биткоин». Если вы планируете на кошельке держать эфир, Ethereum, нажимаете «Этериум». Потом вы можете создать и другой кошелек, Ethereum, чтобы был и биткоин. Давайте я буду сейчас создавать кошелек Ethereum. Нажимаем, значит, на Ethereum. Придумываем здесь название своего кошелька. Лично я делаю такое же название, как и логин. Оно, Это сильно значение не играет. И для того чтобы не путаться, делаю одинаково. Значит, название своего кошелька придумывали. Дальше. Здесь мы прописываем третий свой пароль валит паспорт. Два раза валит паспорт, и в последнем паспорт Information, вот эта последняя строка. Здесь придумываем слово пароль, которое будет нам напоминать, если мы вдруг забудем этот валит паспорт. То есть слово, которое будет нам напоминать пароль. Какое угодно можете прописывать, мама, папа, ну любое слово, но обязательно все записывайте себе в блокнот. Итак, давайте я пропишу сейчас эти пароли и продолжим. Итак, я прописал третий пароль, валет паспорт и прописал слово, которое будет мне напоминать этот пароль. Вот у меня оно вышло, слово крипто. Далее, после того, как вы все прописали, нажимаем на галочку соглашаемся с условиями можете здесь про, э, почитать вот это все дело и нажимаем create wallet идет создание кошелька э -э, далее нажимаем кнопочку backup и здесь мы вводим wallet паспорт свой который только что мы придумали третий пароль э -э, пароль кошелька Значит, после того, как вы ввели третий пароль, пароль кошелька вас перебрасывает на вот такую страницу, где вам показаны 12 слов. Это есть мнемонические слова, мнемонические фразы, благодаря которым в случае утери телефона, забытия всех паролей, вы сможете восстановить доступ к своему кошельку и, соответственно, к своим деньгам. Поэтому делаем скрин данного, данной страницы. Сохраняем этот скрин на надежном месте, переписываем эти мнемонические слова. И после того, как вы их сохранили, нажимаем кнопочку Next. Далее нажимаем Confirm. И значит, сейчас вы должны в том порядке, как вы и заскринили, переписали эти слова, как они вам были выданы изначально на предыдущей странице, которую вы фотографировали и переписывали, вы должны в таком же порядке эти слова э, здесь их прописать. Э, просто нажимая на вот эти слова. Вот у меня, например, первое слово вот это, второе слово э, второе слово у меня вот это, ну и так далее. Сейчас я продолжу и потом вы нажимаете кнопочку Confirm. Итак, после того, как вы нажали Confirm, вы попадаете в уже в свой э, личный кабинет во вкладку валит. Вот вы видите внизу есть четыре кнопки, это четыре разных раздела и сразу по умолчанию вы попадаете в валит. Э, после этого, что я рекомендую сделать, самое первое, это нажать вот вверху есть вкладка кнопка manage, нажимаем manage и самое важное, самое первое Мнемонические слова вы уже э, сохранили. Если вдруг вы их не сохранили, вы можете нажать э, на экспорт мнемоник, ввести свой валит паспорт и э, их сохранить. Значит, э, Сейчас необходимо вам экспортировать свой приватный ключ для того, чтобы в случае снова такие утраты всех данных по доступу к кошельку вы могли его восстановить. То есть вам необходимо иметь и приватный ключ, и мнемонические фразы для восстановления кошелька. Нажимаем экспорт кей вводим свой wallet password, копируем приватный ключ и отправляем его на свой там, на компьютер, на другой телефон и так далее. То есть храним в надежном месте, где каждый из нас считает самым надежным. Дальше, после того, как вы создали крипто-кошелек, необходимо пополнить его эфиром. Если вы создавали биткоин, то биткоином. Значит, у меня здесь по умолчанию уже эфир додан, кошелек эфира. Как вы видите, если у вас эфира здесь не будет, то нажимаем плюсик, и э, рядом здесь э, с, будет валюта эфир. Ставим вот такую вот галочку. Вот такую галочку. И эфир у вас появится вот здесь. Вот как у меня вот только что вот эта валюта появилась. Э, вот. И нажимаем на эфир, ЕТХ. У нас две кнопки. send и ресив. Сент э, это отправить, ресив это получить. Поскольку нам необходимо... Получить, нажимаем «Рассил», копируем вот этот адрес, скопировали и на этот адрес отправляем то количество эфира, которую, которое мы хотим на, держать на криптокошельке и получать на него э, дивиденды, ежедневно получать дивиденды. Один эфир, 5 эфиров, 10 эфиров, каждый решает сам, какую ему сумму хранить и на какую сумму он хочет получать э, дивиденды. После того, как данная сумма поступит сюда на криптокошелек, она будет здесь отображаться э, возле эфира. Вот здесь будет, например, вы отправили 10 эфиров, здесь у вас будет э, видна сумма 10 эфиров. Как они сюда поступили, а они поступают сюда достаточно быстро, и нажимаем кнопочку All Bot, All Bot и возле эфира, Возле эфира, возле ЕТХ нажимаем кнопочку IN. То есть, если деньги будут здесь на валите, на них не будут начисляться дивиденды. Если Для того, чтобы начать получать дивиденды, нажимаем AllBot, AllBot, IN. Здесь выбираем свой кошелек. Нажимаем Choice Wallet, выбираем свой кошелек, инвестор, вот три восьмерки. Здесь Total Assets подтянется ваша сумма эфиров, которую вы отправили на wallet кошелек. И если это, например, там 10 эфиров, здесь вы прописываете количество эфиров. Прописываем чуть меньше, оставляем немножко эфира для комиссий которые вы и сейчас будете оплачивать комиссию за транзакцию эфира. Она небольшая, там несколько центов. Ну, я рекомендую оставить там 2 доллара, 3 доллара, 5 долларов для того, чтобы все последующие транзакции оплачивать, было с чего оплачивать комиссию. И, например, отправляем тогда 9.98. 9.98. Если вы отправили 10 эфиров. Вводим свой валет паспорт. Вводим валет паспорт и после того, как ввели валит паспорт, нажимаем кнопочку Confirm. Буквально 3-4 минуты и деньги появляются здесь у вас на, возле эфира. Будет написано, какое количество эфиров вы э, храните э, в эфирах. Это будет там 9.98 эфира, которые всегда остаются неизменными, которые всегда будут вашими 9 98 эфирами и сумма в долларах она будет соответственно меняться в зависимости от курса эфира на текущий момент туда и профит здесь у вас будет отображаться ваш ежедневный профит который вы получаете на хранимую вами сумму и если вы строите команду Соответственно, и от ваших личных хранений, и от хранений вашей команды. И тудай Total Profit это общий профит за весь период. Если мы нажмем на Тудай профит, у нас будет Invest Profit это от хранимой лично вами суммы начисления истории. А комьюнити профит это от профита вашей команды. Дальше здесь следующая кнопочка: вот здесь. Вы можете наблюдать мониторить стоимость той или иной криптовалюты на сегодняшний день вот вы можете видеть стоимость SCF токена на текущую минуту составляет 3 доллара 3 доллара и стоимость SCF токена постоянно растет далее кнопочка майн раздел «Mine». здесь вы можете скопировать url это копирование ссылки на скачивание крипто кошелька и скопировать свой инвайт код. Вот мой инвайт код уже э, человека, которого я только что регистрировал, инвестор 3 восьмерочки. Значит, комьюнити, э, здесь у вас будет отображаться ваша команда, ваш статус, оборот вашей команды и количество человек, которые находятся в вашей команде в первой, второй, третьей, пятой, десятой линии и будут отображаться логины тех людей, которые зарегистрировались под вами. Message, здесь вы можете обратиться. А, нет, здесь приходят важные уведомления, поэтому время от времени заходите в раздел Message, вы можете прочитать вот эти уведомления, скопировать их, вставить в Google переводчик и перевести, узнать, что это за новость от компании. Здесь приходят новости от компании. Сюда мы пишем, обращаемся в службу поддержки за какой-то помощью. Если она у вас возникнет. Обязательно на английском языке пишем. Э, settings. Здесь вы можете подключить Google Аутентификатор. Вход в кошелек на отпечаток пальца. Поменять язык. Э, здесь не знаю, что это. Так. Дальше. Здесь поменять свой э, пароль логина. И э, второй пароль found password можете поменять. Э, далее. about Здесь значит почитать правила. Какая версия установлена. Вот, последняя версия установлена. Значит, дальше здесь игры, которые компания запускает. Можете поиграть. Ну и Sigon out это выйти. А, ну и обязательно загрузите себе свою аватарочку. Обязательно загрузите аватарочку. Так. Нет, это фото я делать не буду. Значит, вот так нажимаем. С альбома мы выберем. И сейчас мы с селфи. Вот он, я красивой, наверное, и вот с аватарочкой красивое фото. Так что вот такое, скажем, вот такая видеоинструкция. Пользуйтесь, я думаю, она будет вам в помощь, как выводить отсюда профит. Тоже есть отдельные видеоинструкции. Значит, Total Profit нажимаем, нажимаем кнопочку Withdraw и, в принципе, здесь или конвертируем сразу же на эфир тот профит который вы заработаете например там заработали 100 FCF токенов токен стоит там 3 доллара на сегодняшний день по курсу значит 100 FCF токенов конвертируется в эфир по курсу 3 доллара валит паспорт фаунд, паспорт вводите конфирм деньги попадают на валит кошелек вот сюда в эфире ну и с эфира сюда вот сент отсылаете на какой-то э, внешний кошелек на биржу куда угодно вот, собственно говоря, вот такая видеоинструкция, пользуйтесь, зарабатывайте деньги, зарабатывайте SF токены, держите их, зарабатывайте много SF токенов и стройте команду. Стройте команду, потому что самые большие деньги, они в MLM, они в построении команды. Всем успехов, всем пока, больших профитов.